Здарова всем! Сегодня мы взглянем и разберем игру под названием Дисхоноред. Действие игры разворачивается в городе Данул, являющемся столицей некой островной империи, государства, расположенного на архипелаге северо-западнее материка Пандусия. Нахер вам вообще это знать? Непонятно. Все начинается с того, что мы в роли лорда-защитника Корва Атана, которого из разговора двух сопровождающих стражников отправляли в командировку в поисках помощи или лекарств от непонятно откуда взявшейся чумы которую разносят крысы, из-за которых гибнут люди в больших количествах. По дороге к империатрице нас встречает ее дочь, принцесса Эмили, реакции которой мы видим некую привязанность к главному герою. Дойдя до ее высочества, мы наблюдаем ее разговор с неким непонятным лысым ху, который приветствует корова и акцентирует внимание на его преждевременном возвращении на два дня раньше. После чего могут закрасться некоторые сомнения в вашу юную неокрепшую голову. Но положив болт на Лысого, мы спешим передать доклад императрице, в котором сказано, что все ближайшие регионы и города закрываются на карантин. Ибо ну и нахер. Императрица понимает, что все херово, и замечает, что вся стража куда-то испарилась. Принцесса видит каких-то гопников в противогазах, похожих на сталкеров, которые пришли явно не за тем, чтобы толкнуть пузырь Сидоровичу. Далее вам демонстрируют основу боевой системы игры, состоящей из нажимания двух кнопок мыши. Одной, чтобы махать заточкой во все стороны, и другую, чтобы использовать находящуюся в ней волыну. И кнопку блока, который защищает от любых ударов ножом в лицо, но делает вас все еще уязвимым к урону от гранат, пуль и прочего длиннобойного дерьма. Но, так как вы один а врагов дохера, и момент сцены вам не дают ничего сделать, так бы я их раскидал, как два пальца. Вам дают из и фразой «Двойка в печень, никто не вечен». Режут императрицу и крадут принцессу, оставляя вас огребать последствия. Ибо сразу же после этого прибегает стража и вешает все содеянное на вас. И так как наш главный герой любит косплеить Артема из серии игр метро» и решает помолчать, как и всю последующую игру, вас вяжут и отправляют в тюрьму, в которой вы проводите 6 месяцев. Испытывая на себе все прелести данного заведения Чтобы я Чисти, мне, а? И, короче, за день до казни нам приносят похавать буханку хлеба Под которой мы находим ключ от камеры И записку, в которой сказано о неком противостоянии и о том, что пора валить Успешно откинувшись с зоны и пройдя сквозь подземные катакомбы В которых четко видны последствия чумы Мы добираемся до лодочника Самуэля Который доставляет нас в штаб-квартиру лоялистов в виде паба в котором персонажи, дающие вам задания, будут постоянно бухать. И далее вас вводят в курс дела. Че да как, и говорят, что вам в одиночку придется делать всю грязную работу, пока не будут пить и заниматься всякой политической бюрократической хренью. После столь грандиозного побега мы идем спать, и не успев отойти от действия тяжелых наркотиков, оказываемся в другом измерении, где встречаем некого чужого, делающего нам модную татуху по меркам 2012 года, и дарующий всякие магические способности, такие как телепорт, рентгеновское зрение, возможность призвать стаю крыс, вселяться в людей, останавливать и замедлять время, прям как принц Перси, и порыв ветра, откидывающий врагов, а также парочку пассивных способностей. Также он будет периодически появляться и начинать философствовать, как пьяный батя, сидя на кухне в заляпанной жиром и кетчупом тельняшки, и рассуждать о том, совершает ли главный герой свои поступки ради мести или же для восстановления справедливости. Улучшать же ваши перки можно при помощи специальных рун, вдоволь раскиданных по разным уголкам локаций, и находить которые вам будет помогать специальный артефакт в виде сердца, которое может читать мысли и переживания других людей. Также в игре имеются амулеты, пассивно увеличивающие некоторые показатели вашего героя, и найти которые поможет все то же сердце. Помимо магических способностей на различных уровнях игры будут валяться всякие чертежи, благодаря которому вы сможете улучшать и прокачивать ваше снаряжение У местного барыги-извращенца, который любит подоглядывать за бабами в ванной. Паша, ты совсем По стилистическому и визуальному оформлению видно, что игра выполнена в готично гротеском стимпанковском стиле и очень похожа на Half-Life 2. Но не стоит бежать и винить авторов в плагиате, так как чел, который придумывал визуальное оформление для данной игры, и второй халвы, это один и тот же человек. И это очень заметно по всяким металлическим угловатым стенам и конструкциям, силовым полям и челикам, передвигающимся на двух непонятных костылях. Сама игра является иммерсив-симом, что означает большой выбор путей и стилей прохождения, о которых нам говорит сама игра. Мол, обходные пути, подслушивайте разговоры и решайте, как дальше поступить в той или иной ситуации. Также нас информирует контекстное меню о том, что наши действия напрямую будут влиять на сюжет игры. Предполагается два варианта прохождения игры. Первый — стелсовый, при котором вам постоянно предстоит ползать на жопе и выжидать удобного момента, дабы пройти дальше. А если все же необходимо убрать пару лишних глаз, как, например, стражников, снующих туда-сюда, или служанок, которые, завидев вас, начнут орать, как резаные, их достаточно усыпить при помощи теплых обнимашек либо же валить всех в открытую и втыкать заточку в каждого, кто попадется вам на пути. Вследствие чего возникает логичный вопрос, а на кой хуй заниматься всем этим, так как это помимо влияния на геймплей, тем что убивая всех подряд без разбора в дальнейшем, количество стражников в последующих миссиях, крыс, которые наносят нехилый урон и от которых хрен отобьешься, и плакальщиков, это некая разновидность зомби, представляющих собой больных людей, пострадавших от чумы, будет увеличиваться, а также влияя на сюжет, на отношение персонажей к нашему главному герою, и на концовку игры, которых здесь ас целых три штуки, и которые меняются от уровня хаоса, учиненного вами же. Говоря о минусах данной игры и о том, за что ее некоторые ненавидят. Так называемый выбор является лишь иллюзией. Игра с первых минут информирует вас о том, что ваши действия будут влиять на те или иные компоненты сюжета или геймплея. Она не дает возможности игроку понять, и вкусить все последствия своих действий, когда он впервые зайдя в игру увидит весь свой арсенал оружия и магии, и полетит вырезать все, что движется, и лишь пройдя игру и получив плохую концовку, он поймет, что его действия привели ко всему этому. И самый главный недочет состоит в том, что у вас всегда висит указатель цели, который через стены показывает вам, где находится ваша следующая цель. Как раз таки в этом и кроется главный минус игры, из-за которого многие считают ее говном так как заполучив перенос второго уровня, вы можете пройти игру всего лишь за пару часов, просто проскакивая уровни за 15-20 минут, двигаясь в указанном направлении. Это и ломает всю суть изучения и покружения в мир игры, ибо наше окружение превращается в обычные декорации, которые мы просто пробегаем, не обращая на них никакого внимания. Проходя данную игру, я игнорировал этот указатель и обшаривал локации вдоль и поберег. Все же я являюсь любителем подобного жанра игр, и мне было интересно ползать на картах, и читать всякие там записочки. Но все это реалии современных игр. Ведь ее должен пройти любой идиот. Идиот расстроится, что получил плохую концовку. Поэтому нужно предупредить его заранее. Идиот не поймет, куда идти. И что нужно делать. Идиот не захочет переигрывать 15 минут за свои же ошибки. Поэтому дадим ему неограниченное сохранение. Для людей, которым не хватит мозгов погрузиться и прочувствовать всю прелесть игры... Я дам небольшой советик, ежели вы из тех людей, которые заходят в тупую пробегать игры по указателям, я рекомендую сделать следующее. Открыть меню целей и кликнуть по ним один раз, тем самым убрав этот самый маркер. Ой, а что такое? Непонятно куда идти, да? Хнык-хнык, какая плохая игра, что делать непонятно, не показано куда идти. Подводя итоги, хотелось бы сказать, что авторам удалось создать действительно красивый и красочный мир, наполненный сотнями мелких деталей, и все для того, чтобы впихнуть в нее посредственную игру. Dishonored я перепроходил очень много раз, начиная с 2012 года, когда она только вышла, и сейчас записывая данный ролик. Но я не переставал ловить себя на мысли, что игра дает десятки возможностей взаимодействия с миром, но по сути значимых всего два — это убить или не убить. И по сути ты можешь сделать это изъебываясь, вытверяя всякие выкрунтасы при помощи своих умений. Но зачем усложнять себе жизнь, если есть простой и верный телепорт, который решает большинство ситуаций и задач в данной игре? Видно, что разработчики хотели создать поистине шедевр, а в итоге прихитрили сами себя и выпустили во многих аспектах недопиленный продукт the smaller small, well, the they stand well the harder they fall we live for today but we die for the next with blood in our veins in the in the air